Всем привет, господа, с вами Макс Репьев, мы все так же находимся в Дубае, сегодня у нас очередной бложик про Дубай и его недвижку. И сегодня, значит, мы отправляемся с вами в GVC, Ребят меня пригласили туда, говорят, хороший район, от Марины добираться 18 минут, правда, тут еще попробка, и все стоит сильно дешевле, при этом вся инфраструктура рядом много на самом деле новостроек там есть возможно мы сегодня даже увидим какие-то юниты, посмотрим строечки это точно, потому что мы туда целенаправленно за этим едем, может быть какие-то шоурумы зацепим, но начинаем мы именно весь видос с GLT GLT это район, который находится напротив Марины, то есть вот он, а за ним находится у нас Дубай Марина вот, ну для GLT нам показывает ехать вот 17 минут как бы все близко а пока мы с вами направляемся туда, предлагают посмотреть под музычку, как вообще выглядит Дубай. А куда приехали мы? Что это такое? Что это за забор? Это район вообще GVC. Вообще, в чем кайф района? Давай с этого начнем. Кайф вот прямо района. на фоне забора. Давай, Нет, Лучше, наверное, на фоне задних вот таких вот красивых ну зданий. Да. Кайф района в том, что это спальный район полноценный. Здесь есть Circle Mall. Вот мы сейчас как раз около него находимся. он уже застроенный, обжитой. Здесь есть как старые здания, как не очень старые, как вот новые, которые сейчас вот строятся. Вот. И здесь есть, в принципе, вся инфраструктура. И он очень комфортный, до Дубай-Марины, до метро. А Едем. мы только что оттуда ехали, я показал, там 18 минут, это даже через пробку еще было. Да, в общем где-то 8-10 километров. Это вот до Марины, там до Джилти, до всех этих достопримечательностей. И вокруг всего э, этого района, есть еще район GVT, Motor City, Sport City. Там э, практически мало что строится, вот они поменьше сами по себе, и от них все-таки, ну у них не вся есть инфраструктура. Здесь у нас полностью обособленный район, есть а, таунхаусы. Они вот безусловно в центре. Есть новый таунхаус, есть старый таунхаус. Мы даже с Тимуром здесь смотрели таунхаусы на аренду. А, ну мы, наверное, пойдем туда покажем, в принципе, потом. Недалеко. А здесь у нас аллея есть в центре. То есть ну, мы площадь, да. Это мы сейчас что-то тоже посмотрим. Ну Мы, там, мы в сторону а, центра поедем. за углом. Прямо здесь за углом этих строят, Вот она, вот, зданиями аллея большая. А там зелень, меленькая. Но при этом цена дешевле, чем Марина, в два раза, правильно? Да. Ну здесь ну, вот в два раза. 550 где-то. Тысяч вот дирхам. Да. То есть Марина у нас стоит в среднем там типа миллион триста полтора. Да, студия. Студия в Марине это миллион. Здесь студия 500 тысяч. Однушка там это полтора миллиона. Здесь тысяч. 50-800 тысяч. Но yep. опять же, есть старое здание, конечно, где можно однушку там и за 700 найти, но... Ну да, здесь есть не при... советуется их очень старые здание, даже где еще не доминились, где еще когда-то не делали даже ни бассейнов, ничего. Вот. Конкретно за этим забором строится Бенгати Квестцент. Это вот недавно у него был э, старт. Ну как недавно, недели, наверное, полтора. Там уже, в принципе, кроме там Трешек, по-моему, ничего не стало. Но стабильная тема. Ну стабильная тема, да. То есть вот эти все студии, яндушки самые дешевые, все разобрались. Да, я кстати, через год. В Бенгати я хочу сказать, что Бенгати это тот застройщик, который очень быстро, но не менее качественно строит, как все остальные. Просто он, на самом деле, у него практически полный цикл. У него свой бетонный завод, свой стекольный завод. Они не зависят от каких-то поставщиков, подрядчиков. У них свои, свои рабочие и своя а, техника, по-моему, да, насколько мне Поэтому понятно. получается быстро, недорого И качественно Да, мы можем даже в какой-то готовый Тут есть Бенгатикейт, можем даже доехать И до Бенгати-авеню, там 35-этажные здания Они его построили за год 8 месяцев 35-этажные здания Это в районе аль в сторону Крих харбора Ну тут далековато, конечно, отсюда, но в целом интересно. Но тем не менее мы с вами через щелочку В заборе Можем увидеть, что вообще ребята делают Слушайте, но ну, у них там прям очень много людей Я не знаю, как бы Тотлован готов, тут уже очень много бетона залито. Как бы копают, все в общем делают. Также здесь строится маймун, вот здесь прям вот чуть-чуть дальше, это от, от Крудин Properties, ролик тоже есть на канале, из Кадер снимал. Название, конечно, такое интересное, но тем не менее… Нет, а... название для всего мира интересное, да. это просто вот, в странах СНГ там какие-то ассоциации накладываются. А он, это по-татарски обезьянка. Серьезно? Татарин, да. Ну вот. То есть и Фахрудин Проперти СММ, Нет, но проект не менее интересен, потому что у него есть фишка. Это у них там будут органические сады, фильтрации воздуха, фильтрации воды, можно будет из крана пить воду. Это чисто дом такой за экологичность. У него есть своя фишка, но там тоже уже все а, практически продано. Опять какие-то там большие там двушки, трешки остались. Вот, это все около Circle мола. Мы находимся около Circle мола. Это торговый центр, там можно покушать, там с детьми поиграть. Очень много детских зон. То есть это такой прям спальный район, где вот вы... А, хотите вот вы жить, допустим, или... Вот вы приехали без сюда, суеты без суеты, да, и вам надо еще, главное, чтобы это недорого было, вот, и приехали сюда и живете, но аренда здесь мы тоже смотрели, а, аренда здесь тоже имеет место быть, допустим, а, здесь аренда от где-то 7-8% годовых, а, вот давайте возьмем даже студию за, возьмем 600 тысяч студия, да, она в год сдается где-то 45-50 тысяч, даже вот так. Помесячно, конечно, дороже. Помещено мы смотрели, здесь студии а, от 8 тысяч дирхам это я, я хочу рассказать вам, что здесь есть дивер диверсифицированная сдача. То есть, если вы заключаете долгосрочный контракт, то тогда, и соответственно, вы и получаете меньше. А если вы помесячно сдаете, то это как бы приравнено к посуточной аренде. Да. Но не совсем. Но не совсем. В целом, да, район вот из всех районов, которые мы изучали здесь, а, вот которые рядом с GVC, это спортсити, это Motor City Это GVT Вот он самый оптимальный на самом деле То есть я не говорю сейчас про Dubai Hills Там про Dama Hills Это немножко другие комьюнити Там просто все застроено одним застройщиком И практически в одно время А этот район все-таки один из самых старых Здесь есть как и старые постройки Прям старые, так и новые Пойдем смотреть В общем здесь большой мол Вот такого размера Все необходимое есть, даже дайсон продается Ну просто многие сейчас потом Дубай, блин, привези, дайсон мне, айфон привези, вот это все. Начинается, короче, здесь тоже все есть, можете приехать с нами купить. Как сказать, для детей, наверное, район, потому что здесь, на самом деле, очень много живет семей, и у них, как минимум, по, по два ребенка, вот так. Но студии тоже пользуются спросом, потому что в последнее время а здесь студии берут молодые пары, в том числе и русскоговорящие, и из СНГ. А студии, студии, вот сейчас вот люди думают, студии, блин, 20 метров, в них Не -не -не. нам жить, вот это вот. 35 квадратов. Они абсолютно нормальные. Мы даже студию видели, 65 квадратов студии, чтобы понимали. 65 метров. Ну, там 700 скверфутов, то есть, ну, по-русски где-то, ну... И там еще балкон к ней идёт. 35 балкон, квадратов это только жилой площади. Да, ну, То да. есть в среднем студии это ну, типа 50 квадратов. метров общая. Это вместе, да. если считать, вместе с балконами, со всеми. Так что вполне паре комфортно проживать. Это не 20 метровые студии, как это, например, у нас в Сочи. Там есть даже и 15,7 в одном комплексе. 13 и 13 да, квадратов, здесь, здесь такого нет. Студии, да, я сам жил в студии, когда я только приехал в Дубай, у меня студия была 65 квадратов. Я думаю, куда? Вот она такая огромная. Как. Здесь, да, здесь есть некоторые студии, которые больше, чем однушки. Даже здесь. Вообще в Дубае я подсел тут на малину. Каждый абсолютно день покупаю себе вот такой лоток, съедаю. И она у них вкусная. Несмотря на то, что она не растет, она еще и стоит не сильно, это дорого. А еще у них очень вкусная голубика. И она прям супер дешевая. Ну и следующим, значит, моментом мы с вами заезжаем в парк. Парк зеленый, и вот как все говорят, в Дубае нет зелени. Нет, она есть, конечно. Да, как же ее нет, если здесь... Птичка зелени, конечно, ну вот конкретно тут, не как в Сочинском Тендерарии, но тем не менее много. Есть, значит, беговая дорожка. Вот старт, вот финиш. И здесь, значит, вон там в серединке стоит детская площадка. Какие-то спортивные, да, как будто бы зоны тоже здесь. Как вы понимаете... Со своим ребенком или просто выйти сюда книжку почитать, что-то просто прогуляться вечером с девочкой за ручку. Здесь это вообще все можно сделать. Да. Тимур. Рядом стройки есть. Ну, мы как раз были на них. Это Дингати, Маймун, Гарден, Элиц от Дануба. А вот эти вот, которые дальше стоят. Там уже в основном все готово. А если говорить за вторичку. Если говорить за вторичку, ну, здесь разные цены. То есть, ну, однушку, хорошую однушку можно где-то взять за 750. То есть в свежих домах, которые сдались вот в том году. В течение года, короче. Да, в течение года однушка готова будет где-то 750 до 800 тысяч, в общем. Это будет хорошая, прямо однушка большая, также где-то 70-75 квадратов. Студии где-то 500-550. Большие студии, бывают большие студии под 50 квадратов, они где-то будут 650. Ну, такой порядок цен. Ну, со соответственно, двушка. Большая хорошая двушка, где-то миллион четыреста, миллион триста. Вот, опять же, аренда здесь хорошая, здесь очень много русских живет. И вообще, в принципе, очень много приезжих здесь снимают квартиры на долгий срок. И много семейных. Ну, да, конечно, очень много семейных. Потому что это семейный район. Здесь есть школы, магазины, садики, есть больницы. Здесь, вот, я сам лично, конечно, не общался с этими врачами, но вот общался с людьми. Которые говорят, что здесь очень много врачей живут, потому что здесь несколько больниц есть, то есть здесь врачи снимают. <клев> то есть к тому, то, что когда говорят, то, что в каких-то спальных дальних районах живут одни индусы, ну, ну это не совсем так. Нет, это не дальний район. Вот что, тут всего лишь 10 километров. Даже в, в общем, до Марины, я вот часто просто, просто еду вот отсюда, Марина, 8 километров. Дальний район, это, наверное, вот мы в Дэре. Это, yeah, это, yeah. это, это yeah. или или возьмем если вглубь то это Ремрам вот туда вот дальше да вот мы были в Ремраме такой есть райончик там на самом деле живут одни индусы ну я ничего не имею против но я к тому что нужно тоже понимать у них специфическая кухня там ну и все остальное то есть да вы там как здесь там каждый третий русскоговорящий такого там не будет в Ремраме допустим потому что он на самом деле и находится дальше гораздо и он ну, мы были с тобой. Да. Я просто расскажу. Можем также пару слов по аренде сказать, что долгосрочная аренда здесь на студии, которая стоит вот порядка 500 550 на них аренда 40-45 тысяч в год. Однушки, соответственно, которые стоят там 750-800, на них годовая аренда порядка 70 60 65 70 тысяч в год. Ну, да. я говорил, да, то, что доходность там от 7-8% в принципе. Ну, это если, в го... если по месяцу А что то... говорить про инвестиции, про перепродажу? Ну нет, здесь, наверное, скорее всего, такого... На самом деле, ну, то, что сейчас стартует возле Circle Mall, да, когда там однушки... Ну, они, конечно, крутые однушки, это будут самые крутые комплексы, которые начинались от 900 тысяч за однушки. Ну, перепродажи здесь это вряд ли возможно, но при всем при этом, Бенгатти стартовал вот там в углу. Вот в удобнее, Да, он стартовал выгоднее. от 550, то есть даже готовую бейдер. однушку в каком-то более-менее нормальном доме за, такую, за такие деньги здесь не найти. Минимум него 800. То грубо пере... говоря, 200 тысяч можно заработать? Да, было. да, да. можно а, было, да, да, можно было. Поэтому, если здесь на старте цена 600 и ниже тысяч, то такие варианты можно, для один бедром. такие варианты можно брать на перепродажу. Ну, вот э, я э, человеку подобрал в бенгате, да, вот отмен, да. отмена там была. Ну, как отмена? Cancel. Cancel. Cancelation, да. То есть, там кто-то там... Перед... Кто-то забронировал и перепродал и, или... и, и, и, короче, не смог. Платить не смог, не смог там, какие-то поменяли слова, ее выставили по, там, старой цене. Ну, это не значит, что всегда так бывает, но просто человек оказался здесь. Он уже купил до этого одну с нами, и он уже прекрасно все понимал, как здесь двигается рынок. И он, и он уже знал, что он хочет GVC. Во-первых, он сам живет здесь, поселился. То есть... Он не думал, то есть я ему сказал, он, конечно, подумал, ему просто надо было что-то уже более ближе к готовности, а этот сдается дом через полтора года, но он посмотрел цену, он уже знал, какая цена, он с нами здесь поездил, посмотрел. Короче, проект. он уже был подготовлен. Он этого. уже был готов, все, и мы сразу же, ну, грубо говоря, поехали и Да, все. потому что ему нужно было выбирать, либо готовую студию покупать за 620 тысяч здесь. Потом, вот, нет, вот. Что она выходила в 650. Ну, 150, да, в готовом доме, либо он покупил за 675 на 28 этаже, по-моему, да, на 29 29 Однушку в стройке, да. в новом Который доме. Которая сдается в марте 2020 и у него получается еще и хороший, есть, ну, не хороший, но инвестиционный есть, запас на перепродажу. Есть запасные инвестиции, да. Ну, я думаю, 750-800 она стоит ну, вполне есть, реально будет. Да. Короче, господа, это вообще к тому, что сейчас очень много, я так, ну, наверное, грубо выражусь, инфо-цыган, которые сейчас говорят, ребята, покупайте Дубай, любой инвестиции, объект любой там. объект. Очень Красного просто шпула. всегда продать объект под инвестиции. Это и в Сочи делали на протяжении последних трех лет. Мы с инвестициями закончили два года назад, наверное, да, примерно так ну, говорили, да, что просто покупаете просто покупайте для, для себя сохранение, все, сохранение, денег. сохранение денег. А остальные толкали, толкали, толкали. Потом у них значит Сочи закончился, мы там себя очень хорошо до сих пор чувствуем, мы просто продаем людям по другие цели, а они переехали сюда в Дубай и вы можете очень много блогеров там в инстаграме, в телеграме, на ютубе встретить, которые были где-то ранее там, а сейчас предлагает инвестиции вам здесь. У нас есть очень хороший пример. Человек купил, значит, пол здания э, и продал его через полгода за те же самые деньги. Да, с учетом комиссии, налогов и прочего, ему вышло все в то же самое деньги, ну просто в ноль. Ему изначально этот проект э, продали как инвестиции, что он, ну, должен был из него выйти с каким-то доходом, а в итоге вышел в ноль. А много кто выходит в минус. Да, очень много сейчас обращений которые купили ну, вот, летом буквально, да, и когда им сказали, вот бери что-то за 300 тысяч долларов, у тебя есть 100 тысяч долларов, покупай, на полгода у тебя платежи есть, через полгода мы тебе продадим плюс 30%. Сейчас мне они звонят, но я с ними общаюсь и говорят, Тимур, что будем делать, мне хотя бы в ноль выйти надо, я не могу дальше платить. То есть ну не повторяйте таких ошибок. Ладно, давайте дальше смотреть GVC. Нет, если хотите купить все-таки проект, который вырастет в цене, то это нужно выбирать какие-то эксклюзивные объекты. Они не стоят 500, они не стоят миллион дирхам. Они начинаются... Свыше 2 миллионов долларов примерно От так. миллиона долларов, так скажем, от, если там есть небольшие площади. А так, как всегда, там площади большие, Вот такие объекты, да, они, как да, показал практика... Абсолютно с тобой согласен. А, на длинном горизонте они вырастают X2. А, здесь действительно просто очень другой рынок. Он сильно отличается от российского если мы с вами инвестируем в российский средний сегмент, то здесь средний сегмент ничем не отличается, и вот этими самыми рассрочками он как раз-таки душится. А если вы здесь покупаете лакшери недвижимость, то вот она-то как раз-таки в цене отрастает. Но лакшери это не знаешь, что на здании написано люкс. Это значит, что это действительно какой-то уникальный лот, уникальный юнит в каком-то уникальном расположении, такого, где больше нет, то это все растет в цене. Наглядный пример тому пальма, но, опять же, не все проекты на ней. Вот как бы так. Но вообще здесь достаточно приятно. Мы сейчас с вами передвигаемся на Блюм Хайтс. И там мы просто порассуждаем о том, сколько стоят студии. К сожалению, опять же, во многие объекты нельзя зайти. Это готовое здание, там есть арендаторы. Ну, в общем, вся вот эта вот история со вторичкой Дубая. То есть вы будете покупать объект, скорее всего, по фотографиям. А, возможно, оттуда еще будет не... Выселятся люди на тот момент пока вы купите то есть вы купите квартиру она будет ваша но в ней будет жить другой человек какое-то время то есть э, с этим всем нужно будет как бы иметь ввиду с этим нужно мириться но хочу сказать что райончик очень такой даже зеленый прям неприлично зеленый напишите там в комментах вообще как он в целом карте. мы с вами передислоцировались теперь в другой парк он еще более зеленый вот эта вот тенистая аллея Просто летом, вот здесь, или там да, весной, ладно. это будет вообще это лучше. Пушка, потому что жарит солнце летом, а здесь есть тенечек. Да, значит, вот здание, про которое я говорил: Зай Это одно из лучших зданий здесь на ну, сегодня. Да, я имею в виду GVC Здесь большие студии, они где-то 60 квадратных метров. Мы здесь человеку уже. А, нашли вариант, очень сложно очень сложно нашли, потому что там жили арендаторы какие-то блогеры, тиктокеры и он в итоге договорил, а у нас покупатель не хотел покупать не посмотрев мы это очень долго согласовывали мы в итоге туда пришли, как-то, да, получилось нас посмотреть, а это был сегодня новогодний праздник. Еще, человек сказал, ну давайте 9-го, 9-го я, говорит, внесу задаток ну и соответственно, у... а нам потом написали сказали, она продана, mm -hmm. даже с арендаторами прошло пару дней и цена была по рынку даже среди вторичник ниже. Тысяч. Нет, она была не. Ну да, 40 да она, 50 она была самые логично. выгодные, потому что другие уже были дороже. Ну и вот. Поэтому хороший такой вариант быстро ушел. Сколько стоило еще раз? 650 пятьдесят где-то там. Ну, шестьсот пятьдесят шестьсот семьдесят. Это вот если uh -huh. сейчас плюсануть, так А если мы говорим про вот это здание, очень красивое. Студии нету. Здесь быть, большие квартиры. Мало, мало квартир на продажу. Там есть однушки по 150 пятьдесят квадратов, которые стоят полтора миллиона. Самое дешевое, что я там находил, что-то небольшие однушки, 70 миллион, где. Ну, нет, чуть поменьше, где-то 1900, наверное. Нет, но ну, это если сейчас, если я со всеми расчетами, надо сразу просто там. И так и получается. Здесь просто делается. есть стоимость лота, а есть еще стоимость, которую вы заплатите поверху. Да, налог, налог комиссии, комиссия, комиссия, расчеты, ну, короче, есть, да. плюс там подключение, отключение, всякие штуки там и, и самое так Самое главное, главное, вот мы опять же, мы еще не, про, вот тут мы еще, да, не, не прозванивали. Тут можно еще сейчас, если поузнавать, попозванивать, то цена может измениться и, и не и здесь не так что вот, допустим здание там мы видим 30 этажей и думаем что сейчас тут 15 вариантов мы найдем вот ну, видел да? здесь мало, даже, да, даже даже даже на площадке. досках объявлений и здесь мало а там постоянно много фейков обладают вот. но место определенно очень красивое, да. парк такой прям солидный ну вот еще есть блума хайт на этого вот через крону деревьев как-то вот надо деревьев, показать да, он он сдался вот в этом году да и ну, сколько он стоит ну, в том году там в студии порядка 550 600 тысяч вот, дирхам идут. Они анималь ну небольшие они 35 да, они квадратов 30, 35, а, да, 30, а дужки 35, порядка 800 тысяч дирхам здание вот. новое. Прям вот. Так что, господа, если хотите вот на GVC возле парка, чтобы с собачками гулять, то welcome. Ссылки внизу. В общем, господа, вы увидели такой небольшой, может быть, он, конечно, не слишком информационный был обзор на GVC. На порядок цен хотя бы немножко мы познакомились с вами с инфраструктурой. И если хотите что-то здесь приобрести, то ссылки указаны все внизу в описании к этому видео. Вы можете заполнить форму обратной связи, позвонить нам, либо просто как-то написать что-то, что вас интересует, например, GVC. По сути, рядом с Мари, рядом с glt но только в два раза дешевле и грубо говоря если вы хотите именно здесь жить то для вас возможно это будет комфортно точно так же это все подходит под аренду потому что много кто сюда переезжает на длительность снимает на длительную в аренду и как бы здесь жить действительно комфортно поэтому если есть желание ссылки указаны внизу звонить пишите и вот ребята вам помогут это все Ждем. приобрести удачи вам и пока